Едут наши старшие. Дима, сегодня купаться едет. Лавать, то есть. Мы Дима, Дима устал. Нас заметили стать Какие судьбы? Нас сказали, что мы крутые. Кто сказал? Да ладно, что где Галя там была. Вот, вот Даша так. Какой, Он гоняет, а? у меня жопа спотела. Он еще не так гоняет. Папа, знаешь, как гоняет? И я с ним гоняю. Ты ездила? Да. Ты на мотоцикле ездила? Конечно. А зачем меня снимаешь такую страшную? Да, все нормально. Такая беспалевная, думает, с пистолетом стоит. Дима устал, видно. Очень даже. Он жрать хочет. Ну и что ты сделал? Не жрать, а кушать. Опять ногти грызешь, мама умрет. Мама не умрет. Умрет. Вечно, не вечно. Я тоже думала, у меня мама. Камера <thankful> прям вот так говоришь. А -а -а -а -а -а -а]> Нет, он сюда. Так да. Нет, за папу. Э, Ой, за папу, а, папу держись. Взимок. За папу держись, ты так. Нет, он со мной. Одной так рукой так это держи. Папа-то так... быстрее гонят. Как-то лучше держать. Я та вот кашу, мы так ехал. Поближе сядь, а то он на кочке, например, подпрыгнет и ты туда улетишь. Но... Или лучше. Да, за папа, ко... на кочке доведи тупасть так сможешь. Я одной рукой за Димой держал а Папа просто гонит сильно. Скажи, Фардия, ну, я на кочках. Тебе то кажется, что да. не гонишь? Папа на кочках аккуратно. Да, видел, да. папа. А дедушка это же сказал. Я а, дедушка дедушка. Это же сказал. Я а вот и дедушка не дедушка. Гонит. дедушка. На рыбалку сейчас ну, собирается. Фарида, глянь сюда. Вот Фарида хвостики сделала себе. Надо С моими резиночками. На Давай на свету. Повернулась. Вот. Их были бы свои такие розовые волосы. Ну как? понравилось? Да, нормально. Только как маленькая. Ну а чё, я тоже так ходила. Я тебя родила и хвостиками бегала. Что повернулась. В переворачивается. Так, друзья, у меня вряд стали девчонки все четверо, пошли гулять, я говорю, шкаф закрой, пожалуйста, Фарида, я говорю, дай Даринку покажу в этом платье, которое тетя Таня дала, смотрите, она так классняшка, так прям классно, классно, Фарида рюкзак одела, не коляску возьмет, так резиночки зацепила, она мои, ей нравится, молодец, реклама моя ходящая, хоть... Так, вот она в резовчок сажает, Фарида. Сейчас, ты, да. <с> сюда ножки, ножки аккуратно. Во -во. И сюда сосочку. Вот, точно, сюда сосочку. Нет, в коляску лучше вылетит да. она. Да. Так, аминка а все в да? платьишках. О, господи, соску-то дай. А она <с?> <с? <с?> дай это то перевести. быстрее сделать можно. Ну вот и все, друзья. Наступил у нас вечер. Как и у всех. <смех> Но у нас сегодня мы хорошую работу провели. А Андрей сейчас у меня обработал. Девочки у меня гулять ушли отдельно. Дима у нас утомился сегодня очень сильно. Он рано встал и работал с нами картошку. На картошке траву дергал. Потом с Заринком унящился. Потом уехал на мопеде с пацанами там. Ну, у них своя банда, шайка, как называть. Короче, у всех пацанов мопеды, и они ездили купаться. Вот. Утомился, спать лег. У меня Давид полдня у меня на велике гонял. Короче, все предели были. А мы сейчас с Андреем двоем здесь. Андрей у меня обработал всю картошку, полил все в теплице, а я тем временем здесь начала уже убирать траву. Вот здесь, на цветнике. Не полностью вот здесь надо будет. Ну, короче, вот так, вот так. Здесь вообще кошмар-кошмар. Принесла герани из дома. И хочу высадить сюда, на грядку. Но прежде чем сажать, надо траву убрать. Так что, друзья, всем пока, до новых встреч. И пишем комментарии. Обязательно не забываем ставить лайки. Пока-пока. Доброе утро. Подъем. Мы пришли. Бяш, встаем. Идем на свое место. Давай-давай. Давай-давай. Просыпайся. Ты, Соня, еще тот. Такой хитрый. Он здесь спит, да? А Манька здесь. Пошли, Бяш. Пойдем, пойдем. Да хватит на курицу прыгать. Пойдем, Бяш. Пошли. Просыпайся, да. Так, у меня опять все зарастает. Это кошмар. На перце. надо будет поубирать. Сейчас собираюсь огурцы собрать. Сегодня у нас уезжают на работу опять. Их отправили, их отпустили на день и дома на выходные, короче. Я уже и начальнику Андрейному отправила, Андрей ездил здесь на полдна, делать надо было, это как раз на день было. И он нам арбуз отправил, я что-то на видео не засняла, блин, огурцы быстро растут, кошмар. И какие они? Надо их с утра собирать, а они с вечеру будут варены. Они там огустые едят, и в салат и всё, куда только можно я сейчас полный пакет отправлен, и зелень, короче, штанги, как бедаются огурцами, сразу вот, вот пакет накидаем. у меня один раз. Аминка легла-то в огуречник. Чего? лежит прям на огурцах. Чего, говорю, там делаешь, Амин? Я в хочу, как машины медведи. Я пока в огороде торчала. Я чуть не выпал. Я говорю, уйдем, а она сама самится. уже четвертый раз собираю огурцы, еще соберу, все равно много не съедимы, а абсолютно солить Через день можно собирать, вот ведро собрала огурцов, еще оставила такие мелкие, на это на пойдут. Вот. Дрова ведро, да, ведро-то будет, наверное, да. так что я сейчас остаюсь в огороде, да ладно, звезда еще, короче, я сейчас остаюсь в огороде, ты домой идешь? Пойду, че? Ну, потом приду, в 7 часов зелень вам не уберу, дедуш... а ты еще дедушки не набрал, вот это? Дедушки не набрал, вот это вам, нифига, это много будет, кушайте! Только салат кушай Только салат и Зато свое, натуральное да. Да. Я сейчас буду подергаю, Вот здесь закончу Поделимся еще с Антоном Да, можете Антону дачу. Короче, ладно Короче, мы пришли К вечеру жара спадает Хоть ветерок сегодня, но все равно ну, Попрохладнее, не то что днем Днем ужас, кошмар был Мы все душ приняли, как обычно Каждый день, принимаем, так как, каждый день принимаем, так как очень жарко, очень даже. Даринка у меня в платьишке, в, в трусиках, памперсы не одеваем, так как очень жарко. И она у нас ходит в трусиках, девочка большая, без носочков. Короче, у нас дело к ночи. Так, планы поменялись, Диму я вернула домой, он сейчас едет домой. Фарида уехала в город. У него там свои планы какие-то. И Дима будет дома помогать мне. Димка будет помогать. Так как очень много работы, я не справлюсь. но ну, никак не справлюсь. Это из-за жары. Даринка у нас очень капризули показывает свои. И пришлось вызвать Дима, Сейчас уже минут через 10... Минут через десять должен подъехать. Я пока сейчас поросенка покормлю. Давид пока Даринку подержит. Да, Давид? Даринку подержи. Папа. А, папа. Папа на работе у тебя. И мы... <как> и поросенку дам. Короче, полью в огороде. И наберу чистую воду. Потом только коз приведу. Пускай они там кайфуют. Там внизу попрохладнее, чем здесь. А то целый, целый день жара была. Вот. И как-то не до еды, наверное, им было. Вот сейчас надо будет напоить. Обязательно они пить хотят. Вот они вдвоем у меня бегают. Манька с Бяшкой. Курочки. Сейчас зерна им дадим. Сейчас дам. Да, Разив, всем привет, скажи. Всем привет. Молодец. Короче, Давиду переделали рюкзак вот этот. Кенгуру повесили. Я говорю... Мне неудобно. Да? Я говорю, уходи как беременный. Нормально все. Спида, да, тяжелеет. тяжелее. Ладно, придерживай только, придерживай ее. Чуть надо подтянуть, но. Да нет, я ж пошутила. Ладно. Вс, все, ладно, все. Пошла я кормить. Давид пошел у нас бяшу с Манькой привести, Девчонки огурцы наяривают. Вкусно? Домой, Маня, Маня, Бяша. Давиться своим другом, Разифом. Разиф помогает. Мы говорит, здравствуйте Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Да, здороваются. Сейчас Дима должен еще подойти к нам. Короче, друзья, мы кушаем все огурцы. Всем детям дала. Сама на наяриваю. Подвязываю помидоры. У меня приехал Дима. С ним друг. Все огурцы живем. Дима деловой чувак Он у нас. Должен, да. Свои огурцы вкусные, да? М? Попал. А меня-то еще надо послить. Поздорить. Дима, тебе надо парикмахерскую записать. Я Запишись, я Людке позвоню, угу. она запишет. И опять на лысо? Нет, Красивый причесок сделаем. На лысо. Как вы не Покаж. а? Покажи. Покажи. Голову-то закручу. Да капюшон. Еще вода в ухе. Отчел а мылся? Не, мы ведь переплывали этот Немду. А, всё прям. Не, мы до босика. Где вот раньше катера были, вот, да? вот до туда плыли? Да. Катера. А, где вот раньше арен... аренда была на, вот, туда? Но. С кем плавал-то? С пацанами? Да. Э -э, Что там, Денис, Данил, Анышка. Потом я. Вот в мы плавали. Дениса Коугинша? Угу. У гусы сладкие. Куда? Я еще сахаром хотела полить. Андрей, не ври мне, что они горькие. Они очень вкусные и сладкие. Сахаром не буду поливать. <сесс> <сесс> <сесс> <сесс> <сесс> что, на завтра готовишь, Дима? Да, да Антон, сделать. Что, у него есть, что ли? Ну сколько лет? А? Сколько лет? Вдвоем поедете? Да. На ну, детская все равно На ну, будет ну, Сейчас быстренько, не покажем ему, да, угу. Ладно, а поедет? Поедет ага. Ладно, пошли туда Я пока завязываю помидоры Мама не поедет, завязываем. Не дай бог, господи я говорю, что самое страшное, когда уезжают в позицию? Заглохнут, говорят. Да, вот это да, самое страшное. Угу. Поймали ведь Сашу-то. Какого? Это... Как, как? Саш... Саш... Саш... Саша? У Саши-то фамилия какая? Да. Мы его Да, Швецок. Да. А это гаишники-то побили, Штраф да? Штраф тысяч О, суд был ведь. Будет. А еще не был? А говорят, как будто суд был? Знаю, что... А что, как штраф? Сразу дали штраф? Я не знаю. Но его дубинками еще А Не знаю. Заводись. Бензин же полный. А папа сланчик шлан... сидите. Покачай, покачай. Кишечком. О, О, сейчас это разогреется, потому что как машина. Да, не знаю, Я, закрою, я, закрою, я закрою. <laughs> А что там греться-то? Он и так грелся сегодня всю, весь день. О -о. Нет, холодный. А. Так все, что его загр... закрывать-то? Холодный Кухня, да. Да. Ножку убери. А то папа поехал Попробуем? с ножкой тот раз. Я говорю, ножку убери. 411. Сколько? 400 км... 411. О, точно. Километров. роль кривой был. Я его отправил. Молодец. Недолго, да? да. Минуту где-то. Все, минута прошла. А Дима куда? самый большой огурец достался, да? Вкусный, да? Вообще сладкий. Мне да. тоже понравился. Я для себя, для себя. Очень вкусный, да? Классные огурцы. Папа говорит... Что-то они горьковатые, горькие что ли они? Вообще нет, да, сладкие. Так что дети подтвердили Андрей, что опять пошутил надо мной, да? Зараза. Ладно, пошла работать.